Мы, граждане когда-то единого государства, жители города МИАСа, обращаемся в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации с требованием расследовать обстоятельства ликвидации нашего Отечества, Советского Союза. 5 сентября 1991 года принятый закон СССР номер 2392-1 радикально изменил структуру органов власти страны. В изнесении изменений в Конституцию Советского Союза были изменены полномочия, состав и структура Верховного Совета СССР, что противоречило статье 111 Конституции Советского Союза. Данным законом был образован новый, непредусмотренный действующей Конституцией орган государственной власти, Государственный Совет СССР, решение которого должны были носить обязательный характер – Данный орган наделялся самыми обширными полномочиями. Госсовет СССР должен был решать вопросы внутренней и внешней политики страны, осуществлять руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами обороны, безопасности, правопорядка и международными делами. Обращаем ваше внимание на то, что столь обширными полномочиями наделялся неконституционный орган. 6 сентября 1991 года на первом заседании Госсовета СССР были приняты постановления о признании независимости трех прибалтийских республик – Латвии, Литвы и Эстонии. Данные постановления приняты с грубейшими нарушениями требований законодательства. Был нарушен закон СССР от 3 апреля 1990 года номер 14091, а именно – при Балтийских республиках референдумы о выходе из состава СССР не проводились. Не был установлен и переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Соответствующие изменения в Конституцию СССР также не были внесены. Незаконное исключение трех республик из состава СССР запустило механизм распада государства. 8 декабря 1991 года было подписано соглашение о создании Содружества независимых государств главами РСФСР, Республики Беларусь и Украины. В соглашении говорилось о прекращении существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности и о создании СНГ. На момент подписания данного соглашения Горбачев являлся президентом СССР, являлся гарантом соблюдения прав и свобод советских граждан, конституции и законов СССР был обязан принимать необходимые меры по охране суверенитета СССР, безопасности и территориальной целостности страны. Последствия, которые наступили в результате нарушения основного закона государства, дают основания полагать, что президент Советского Союза Горбачев действовал в интересах геополитических конкурентов Союзного государства, что в свою очередь подпадает под пункт А статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР ⁇ измена Родины ⁇ то есть деяние умышленно совершенное гражданином СССР ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР. Также мы обращаемся к каждому, чья семья испытала на себе горечь отечественной войны. Наши воины, отдавая свои жизни, приносили себя в жертву за единый народ. В тяжелейшее для государства время наши деды, проживая в разных республиках, не предали общее Отечество в надежде уцелеть поразнь, а схватились и плечом к ключу выбили оккупанта за пределы отчизны и, освобождая покоренную Европу, давили врага в его логове. Однако прошло время, и мы, ныне живущие, позволили случиться страшному. Мы промолчали, когда нашу Родину, передуя нам бережно сохраненную многими поколениями до нас, стали терзать беспринципные и алчные политики. Да, нас обманывали. Нам обещали счастливую жизнь. пользовались нашей доверчивостью и неосведомленностью. И это могло быть каким-то для нас оправданием. Но сегодня, когда пришло уже достаточно времени, когда многие факты обнажили чудовищную правду, мы по-прежнему остаемся в стороне от судьбы своей страны, подвергая будущее нашего народа опасности. Ведь преступление, которое не было названо преступлением, обязательно повторится, ибо не было наказано. Мы не стремимся снять ответственность из тех, чьи подписи Беловежской пущей стали формальной причиной ликвидации государства и тех модореформаторов, которые в 90-х осваивали постсоветское пространство на иностранные гранты, превращая осколки великой страны в целевой предаток для Запада. Да, они виновны но за разрушение экономики, промышленности, науки, образования, здравоохранения, ущемление граждан в правах, к примеру, в Прибалтике. За вооруженные конфликты, гражданскую войну в Чечне, Майдан на Украине, за кровь Донбасса, за тысячи разрушенных семей, миллионы родившихся детей, за русский народа, оказавшийся самым большим разделенным народом в мире, за все это несет ответственность Михаил Сергеевич Горбачев. Он добровольно вступал в должность главы государства, добровольно брал на себя ответственность за судьбу народа, но свой долг он не исполнил, ведь он принял необходимые шаги для сохранения государства, как того требовала народная воля. Вместо этого самоустранился и публично сложил свои полномочия досрочные. Россия всегда была страной, стремящейся к справедливости. Поэтому, обращаясь в Следственный комитет и прокуратуру Российской Федерации, мы не преследуем цели сурово наказать виновных, а требуем восстановления исторической справедливости. Народу необходимо создавать свое будущее, используя Тысячелетний опыт государственного строительства на основе крепкого фундамента правды и трезвого взгляда на свое прошлое. Но для начала надо разобраться.